здравствуйте всем. начинаем наш прямой эфир сегодня будем рассказывать про землю и очень часто прям 90 процентов вопросов нам задают только про землю как найти какие условия при покупке земли или при поиске земли в общем на все эти вопросы постараюсь сегодня ответить и плюс к нам должен присоединиться василий это человек который занимается именно оформлением земель правильным оформлением какие документы нужны как нужно Какие условия нужно учитывать при подборе, правильном подборе земли? А, Василий, если вы здесь, дайте, пожалуйста, знать, и я вас подключу. Просто сделайте запрос, и я вас подключу тогда. Так, давайте пока расскажу, что мы установили, и чтобы вы знали, мы Шесть постов. А, Краснодар – это там осматическая установка, пылесос двухпостовой, рукомойник. Богородиц – два поста, рукомойник, рукомойник в Липецк отправлен. Черн – три поста, плюс осмос, плюс умерчитель. Моноблок Смоленск И Архангельская область, два поста Так, здравствуйте Кессоны и другие емкости нужно закапывать до да, выравнивая площадки Да, конечно, любую емкость, которую вы хотите Там это переливные ямы Кессоны там Дополнительные резервуары Конечно, все нужно закапывать До того, пока вы Не заасфортируете всю площадку Иначе все это придется заново перекапывать Этот вопрос задавали нам В нашей вот, которая мы сделали опросник, и этот вопрос был оттуда. И сейчас еще несколько вопросов возьмем именно оттуда, чтобы каждый раз, когда ну, ваш, вас какая-то тема интересует, мы обязательно будем стараться отвечать на все вопросы, которые у вас накопились. Чтобы сливать воду в Москве, в канализацию, что для этого нужно? Ну, если честно, то практически... Практически... Все сливают напрямую в канализацию. Да, там ставятся какие-то специальные дополнительные э, резервуары. Там В основном то, что вам обязательно нужно сделать, это переливные ямы. Вот это точно. Вот переливные ямы, это грязи, грязеуловитель, получается, который в самом посту. Это масло-жировый и резервуар для воды. И можно еще дополнительно сделать э, резервуар для, для рециркуляции воды. Если вон, у нас рассрочка. Так. Рассрочки у нас нет, у нас есть кредит, если вы о, кредит, у нас есть лизинг, мы работаем со многими лизинговыми компаниями, которые очень часто, в принципе, одобряют, или одобряют как правильно сказать, в общем, разрешение на, у нас просто здесь все вместе, инженеры и начальник цеха, и финансист, в общем, все вместе, поэтому немного шумно, извиняюсь. Так, не разрешает э, сливать в канализацию практически нигде. Ну, я вам так скажу. Э, если по чесноку, то в Москве практически все напрямую... Ну да, там может быть, в сливную, например, нельзя, это... В Ливневке, вот. В Ливневке, конечно, там, там есть геморрой. А так, в основном, это <связано> что вы делаете? Вы делаете ара систему э, рециркуляции воды, типа якобы, ре систему рециркуляции. Ре ре ре ре есть специальный. <связано> Системы для очистки воды перед сливанием в канализацию, но э, все это э, в основном ну, никто не придерживается. Ну, если честно. Просто смотрите: мойки, которые и мы запускали, это клиенты сами строили, это не мы строили, это клиенты сами строили. И мойки, которые вообще я видел в Москве, практически там 95-99% они просто напрямую сливают в канализацию. И никто даже не заморачивается. Ну, может быть, конечно, если вы соблюдаете все. Правила и законы и там, все остальное. Да, вы делаете это правильно, и mm -hmm. я за, за то, чтобы соблюдались все правила и законы. Но, к сожалению, их никто не соблюдает, и все сливается практически в канализацию. Так, можно первое время работать без оформления документов и по какое наказание? Нет, нельзя работать, потому что вам через вас оштрафуют моментально. Уже есть несколько таких объектов у нас, которые клиент собирался запуститься, а потом уже до конца оформить документы и к нему пришли там не штраф. штрафы. Я, если я не ошибаюсь, даже, даже до 300 тысяч у одного был штраф. Участок находится 30 метров частного дома и стоит стоит ли открывать МСО? Ну, если честно, смотря где. В принципе, у нас очень много объектов, которые открылись. До трех постов можно открывать. Ну да, может быть там какие-то еще документы надо будет согласовывать, брать разрешение или там у тех же ваших соседей нужно какое-то одобрение, тоже, если я не ошибаюсь, надо брать. Но Вообще это 50 метров. Санитарная зона это 50 метров до ближайшего жилого дома. Вообще 50 метров. Но если вы заморочитесь, он очень много объектов. Поверьте, очень много объектов, которые есть и 30 метров, и 50 метров, и даже 20 метров, там, которые установили мойку самообслуживания. Вот, но там еще такой момент, там типа два поста можно. Ну, 30 метров точно нельзя, я знаю, но договориться можно. Какая площадь необходима для постройки 4-6-постовой мойки? Ну, смотрите, я уже это много раз просчитывал, говорил, смотрите, если это сквозная мойка, то где-то глубина 40 метров и ширина, если это там 4 поста, это получается 25 метров, плюс пожарная, ну, короче, зона там, получается, пожарники ее требуют обязательно по 5 метров по бокам, чтобы машина могла спокойно заезжать, выезжать. Получается 25 метров плюс по 5, это 35 метров. Это если мы делаем четырехпостовую, 35 метров ширина, глубина 40 метров. Вот это идеально, если это сквозная мойка. Если это тупиковая, то 25 глубина и ширина чисто 25 метров хватает. Так, какую систему умечения на шестипостовую надо ставить, параметр колонн? Вообще у нас было, что мы просчитывали это буквально недавно клиенту, я помню. что но... Это на шесть постов, да? Это шесть кубов в час, вот такую систему мы ставили, непрерывно. И там, там... две колонны и две, два, клапана. Две колонны, две, два клапана. По три куба каждая колонна параллельно. Вот, вот Новости из полей, так сказать. Так, при сушке автомобиля можно сделать навесы, чтобы они были зашиты с... стены, внутри рукомойники. Какие документы нужны для этой постройки? Так, я вопрос, если честно, не понял. Ну, это не капитальное строение, мне кажется, там можно будет просто договориться, чтобы вас просто никто не трогал. У меня есть, буквально здесь же, возле нашего цеха объект, где официально все строилось там, поставили, ну, там шестипостовая мойка. А вот место для сушки, они просто сделали такие козырьки, и между ними, и все, на них никакие документы не потребовались. Просто, может быть, как-то решились с администрацией, не могу сказать, не могу. Сейчас Василий, если по. Присоединиться, уже ответить, постараемся, чтобы он ответил на эти вопросы. Сколько у вас обходится зимний режим? Зимний режим у нас обходится бесплатно. Как думаете, робот-мойка подвинет мойки самообслуживания? Будущее зачем? Я думаю, что робот-мойки не подвинет мойки самообслуживания. Во-первых, почему? Объясню. Потому что нет еще такого робота, который идеально бы отмывал грязь. Например, дорожную грязь. Даже я уже не говорю дорожную. Например, две недели, если вы не помыли машину, все, на робот-мойке вы ее точно не отмоете Робот-мойка – это мойка для тех людей, которые каждый день моют машину Вот если вы моете машину каждый день, да, тогда вам, вы можете туда загонять машину Но если вы не загоняете каждый день машину, то есть не, не моете машину каждый день, то вряд ли она вам поможет Василий тут, так, Василий, дай знать, пожалуйста Я, Он должен сделать запрос вот так. вот. И что касается вот вопроса, то, что мне задали по поводу, еще раз хотел сказать, по поводу слива в канализацию. Ну, на самом деле, я не знаю, я бы с удовольствием сейчас с вами пообщался. Если вы хотите, давайте вместе войдете к нам в эфир. И... Да, здравствуйте всем. Да, добрый день. И вечер уже. Да, вечер, наверное. Итак, о чем речь? Так, вот. что ну, давайте обсуждать отвечать на вопросы, которые нам задают. Так, давай я людям представлюсь немножко, да, что Меня зовут Василий, фамилия моя Шерин, я юрист, занимаюсь вопросами недвижимости, да, в том числе и автомой, да, именно юридического, в части юридического сопровождения что и как, разрешение на строительство, там, какие-то некапитальные объекты согласование по земле. В основном работаю в москва, москва Московская область, ну, и также Ведем какое-то некое сопровождение, по России, да? Задавайте вопросы, посмотрим, почитаем в рамках этого эфира, попробуем ответить на, так сказать, эти ну, вопросы. Давай, знаешь, Мы... По поводу давай угу. вопрос был: 30 метров у человека, можно ли вот частный дом? 30 можно метров, ставить, дома, Можно строить, смотрите, ли... значит. Что нам говорит Санпин, да? Слышу. То есть основной закон, который регулирует. Что? Вов, слышно? Не-не, нормально, нормально говорит. Нормально? нормально. Смотрите, что нам говорит СанПИН в части санитарно-защитной зоны. Если вы строите двухпостовую мойку, одна-двухпостовая мойка, то это вы не образуете санитарно-защитную зону. Хоть 10 метров от жилого строения да, вы можете два поста спокойно ставить. Магомед знает, вот сейчас мы уже здание ставим, у нас 20 метров до дома, помнишь, да, вот вы были летом, Смотрели. 20 метров мы ставим мойку от, от жилья. Все, что больше двух постов, три и более, все образует санитарно-защитную зону, вам нужно разрабатывать проект, да, потому что в противном случае будут проблемы с экосекологами, с Роспотребнадзором. Это касается санитарно-защитной зоны. Еще тут какие-то нужные комментарии по санитарке? Или, да, я принципе, думаю, отлично. Понятно. Смотри, а сколько должно быть? Ну, вот я слышал, что там от трех до скольки-то постов. Смотри, метров, смотри. У, нас, у нас с санпином это установлено ориентировочно. Да? Ориентировочно у нас по мойкам две позиции. Два места не образуются не так. Все, строимся. Да? Можем 20 метров, можем 30, можем 40 метров. Больше двух постов от двух до пяти в санпине записано. Это 100 метров санитарно защитной зоны ориентировочно. Это от двух до 5. Все, что больше пяти, нигде, ни в третьем классе, ни во втором классе не записано. То есть все, что, все, что больше двух, нужно разрабатывать в проект санитарно-защитной зоны. Хоть 10 постов вы разрабатываете проект санитарно-защитной зоны, в котором вам проектировщик э, совместно с экологом показывает какие-то... Э, показывает какие-то э, эти проектом предусмотрены вот эти вот защитные меры, да, то есть там, либо шумопоглощающие заборы, зеленые насаждения, еще какие-то, проектировщик смотрит ветров, куда дует и так далее. То есть вот этими проектами будут вот эти мероприятия по санитарно-защитной зоне предусмотрены, они идут в институт экологии и на подпись врачу региона. Если мы говорим, то есть, там, Московская область, это находится московскому областному врачу, к э, Роспотребовскому и так далее, по, по каждому региону. То есть, если мы говорим о всей России. Все, вот в целом, в общем, выглядит вот так это согласование. Дальше в деталях уже при личном обращении, видимо, к менеджерам там и ко мне и так далее. Будем уже... Спасибо, да, а еще такой вопрос. Я уверен, угу. ты с этим сталкивался. Ну... Но... Мойки самообслуживания очень часто, вот клиент задал вопрос до этого, что можно ли сразу сбрасывать э, грязную воду в канализацию. И вообще, смотрите, на твоем опыте, вот, вот смотрите, по поводу ставит, грязной воды. Да, да, по поводу грязной воды. Сейчас нормативом установлено, вот, при проектировании и строительстве, получения разрешения, нас... Заставляют делать колодц отбора проб. То есть специальный колодец отдельный, в котором э, приходит э, владелец сетей, там представитель владелец сетей, и делает отбор проб, смотрит, что вы сбрасываете. Чистая вода, чистить вы через очистные сооружения, пропускаете, не чистите. И, соответственно, там санкции, штрафы, прикрытия и так далее и тому подобное. Но на моей практике, вот у меня там ребята есть, там 4 года у них не капиталка, шесть постов, коло, колонец отбора построили, я им задаю вопрос, вам кто-нибудь приходил? как никто не приходит. Но, понимаете, это все индивидуальные вещи, да, то есть как бы, за экологией все-таки, я думаю, смотрится, тут надо все-таки смотреть непосредственно по ситуации. Но норматив есть, что вы должны чистить воду через очистные сооружения пропускать и, соответственно, сбрасывать ее уже в канализацию центральную, уже какую-то Очищенную. Угу. Отлично, отлично, вот. отлично. А, можно ну, еще к... раз я подчеркнул, да, по... такая расплывчатая. Ну, я просто к чему говорю, что если даже вы решили заморочиться и сделать ну, все правильно, и даже вот, например, к вам могут кто-то прийти сами, вот эти очистные, они недорогие, там система, там нету какой-то суперсложной системы. 10, деле, мне кажется, делать, на два поста. Да, нет. А там еще, смотрите, там есть, конечно, сложные системы. Вот у меня есть клиент, который потратил, он года 4 назад, он потратил на них 3 миллиона. Сейчас такая система у него стоит, на 6-постовой <свят> она стоит 7 миллионов. Если в идеале, у вас мойка должна быть вот такую систему, что вообще никто не докопался. А на самом деле, как ставятся? Да. ставятся вот такие переливные какие-то эти, которые между ними какой-то там поролон, я не знаю. Ну, короче, в общем, для отвода глаз. На самом деле, это никто не очищает. И вода уходит, как есть. И если даже кто-то к вам приходит, Просто там решается вопрос на месте уже. Вот, давай Я смотреть, поддержу философский Магомед, быстро прям поддержу Магомедова в этой ситуации. Да, позиция спорная. Вот практика показывает, что... Ну, вы представьте, вот любое муниципальное образование возьмите, любой город, сколько таких вот... Людей нету, чтобы ходить, проверять, заборы проб, лабораторные, обследование. То есть... Это вот, ну, как бы нет в России такого. Что... Поэтому, скорее всего, да, для отвода глаз вы начали работать, посмотрели, как ситуация выглядит. Все нормально, никто не ходит работать и дальше. Давай смотри, я буду сейчас, прочитаю вопрос. Хочу купить с документами угу. на землю и сам гараж для последующего переоформления под МСО. Вопрос, нужно ли получение разрешения на строительство, нужна лицензия или нет? Нужно ли переоформить землю? По поводу лицензии. Ну, лицензия не нужна на оказание услуг по авто, ну, помойке машин. Да, это понятно. По поводу того, что если вы хотите гараж покупать, который расположен либо на жилом участке, да вот, либо какой-то гаражный корпоратив, конечно, это основание, чтобы вас прикрыть. Я знаю, слышал историю, когда мешками носили деньги, человек покупал там на жилом... Жилой участок, строил на нем гараж типа, и постепенно он переводил, в итоге он перевел это у него сейчас все автомойка, да, вот, как бы, но были, я знаю, его вот щипали, щипали, то есть это основание, да, так сказать, вот, вот это несоответствие. И я сейчас много слышу по России, вот к нам обращаются, да? по России слышу очень много, да, там, там щипают, там щипают, и местные начинают вводить нормативные документы которые вот регулируют вот эти некапитальные строения, да, то есть начинают щипать, и многим, многим людям начинают отказывать. Но вот таким путем, через покупку какого-то гаража и перевода его в соответствующее назначение, идти можно. Идти даже, я бы сказал, может быть, даже и нужно. Еще вопрос. В Казахстане также, не знаете, по документам вообще, Похоже на Ну, Спасибо. сложно сказать. Я, вот, у меня там сестра, родная в стране, живет, да, я как-то с ней на эту тему там, с мужем с ней общался. Он юрист, там, причем там, ну, юрист там, в государственных структурах, да, там какие-то есть у них мойки, но они, говорить, мы стали машин не пользовался, то есть не застрял на эту тему, поэтому сложно сказать. Но мне кажется, там законодательная база примерно похожа на российскую. Но, но я не испытаюсь, да. Давай знаешь, как сделаем? У нас сейчас уже есть человек в Казахстане, который, в принципе, может разузнать всю эту тему. Мы сейчас, потому что там собираемся uh -huh. уже официально открываться. Это будет наше представительство в Казахстане. Поэтому вот этот вопрос, я думаю, uh -huh. мы решим. Вы можете оставить свой номер телефона нашим менеджерам, и мы с вами свяжемся, если у нас будет информация. Но я думаю, в течение двух недель мы постараемся решить, потому что у нас уже есть там какие-то люди, которые могут помочь нам в этих вопросах. Смотри, здесь можно номер юриста, чтобы по СЗ, СЗЗ посотрудничать. Да, конечно, вы можете э, потом обязательно под постом напишите. Дайте мне номер юриста, потому что э, мы не сможем ваш, вас потом найти, если вы э, под постом обязательно не напишите. Или в директ можете написать. Так, как арендовать землю под МСО, с чего начать? Василий. мне сейчас, да, вопрос? Угу. Да, да, да, Смотрите, по поводу аренды земли. То есть, либо вы сами, любые изыскания, это определенная трудозатрата, да, то есть, либо вы можете самостоятельно носом землю порыть, да, если можно так фигурально выразиться, и что-то поискать, либо вы можете обратиться к специалисту, к юристу, который произведет какие-то некие юридические изыскания, посмотрит, где какие земли, а если правила землепользования, утвержденные официально в вашем городе, в вашем регионе, да, Соответственно, с этими правами землепользования есть какие-то определенные градзоны с установленными градостроительными регламентами, которые говорят нам, что можно, что нельзя. Тут можно только жилье или только картошку сажать, а вот здесь можно э, придорожный сервис Вот После этого анализа можно уже делать выводы, либо брать ее в землю э, у администрации э, муниципального образования, что нам земельный кодекс позволяет. Либо это частно-правовые отношения, то есть есть какой-то собственник какого-то земельного участка, вы берете в аренду него. Либо это вопрос покупки этой земли, да, но это все, скажем так, то есть, как бы, если вам знаний хватает, вы можете это самостоятельно делать, да. То есть, вот основные, я говорю, наметки, это надо смотреть кадастровую карту изучать, смотреть на местности, ориентироваться. Смотреть правила землепользней, какие нормативные документы утверждены в отношении вот, земли, да, по вашему городу. Потому что у нас по России где-то уже есть нормативная база, где-то она только формируется. И ответить сейчас вам однозначно, как, как в этой ситуации быть. Вот, к нам обращаются с разных регионов, да, Россия абсолютно разная. И мы можем только вот Общим э, э, как бы норматив вам давать, да? Да, человек, смотри, человек здесь спрашивает, говорит точнее, не разрешают физически подключиться, только если, как говорится, ночью пока никто не видит. Ну там Нет. штрафы небольшие на подключение к канализации, да, но они вам да, должны не разрешать физически подключить, только если, как говорится, значит, пока никто не Смотрите, по поводу подключиться. Что значит не разрешают подключиться? У нас законом установлено, они должны вам мотивированный отказ дать. Почему они не разрешают к общим городским сетям подключаться? Вот и все. Дайте отказ, а потом от этого отказа будем смотреть, чему вам не разрешают. Стратегический объект или там мощностей нет, или еще что-то. Это бред, что не разрешают подключиться. Это вот у нас всегда так. Идея отсюда не мешает. Вы дайте мотивированный документальный отказ. Понял. Хорошо. Давай следующий. Какой вид разрешенного использования участка нужен для открытия? По большому счету, вернее, э, не по большому счету, по маленькому счету, это в соответствии с классификатором разрешенных видов использования участка 49491, да, Это придорожный сервис, в том числе автомойка. Сейчас, кто на что гордался, я еще раз повторюсь, на жилье строят мойки, на автостоянках очень часто мойки строят. То есть, как бы, Люди работают, работают по несколько лет, зарабатывают деньги, да. Это не соответствует правде, да, то есть как бы все должно быть, участок должен соответствовать разрешенному использованию. Но в принципе работают, да. Как бы, я вам еще раз говорю, люди на жилье работали. Да, до поры Смотри. до времени я знаю не недоговарник с, с местными администрациями. Собираясь купить землю под строительство МСО, э -э хотел бы узнать, сложно ли будет узнать, узнать, перевести земли и ЖС под строительство автомойки? Ну, вот я вам говорил, общий смысл такой, вам нужно сначала посмотреть, если у вас в вашей администрации, в вашем городе утвержденные правила землепользования, да, ПЗЗ, да, правила землепользования, вот в соответствии с этими землепользования, ваш этот участок, который вы хотите покупать, он должен находиться в соответствующей градзоне. Если эта градзона подразумевает, разрешенный вид использования автомойки. Значит, его можно поменять. Если он не подразумевает, значит, вы, вам нужно там через публичные слушания вносить изменения. Но это другая процедура. Вот. Но это говорю. Вот на этот вопрос очень сложно ответить. Вот, вот прям так однозначно. Надо смотреть правила ну, на см землепользования. Если они подразумевают. Василий, смотрите. Мы можем ваш телефон раздавать людям? Получается, вот сейчас кто после этого эфира Ну, потом, ну конечно, напишет? да, да, да. Все, отлично. Тогда, да. тогда ваш номер телефона, кто, напишите или в директ, или в комментарии, где вам удобно, напишите, а мы вам обязательно скинем номер телефона Василия, можете связаться с ним, и он вам в этом поможет. Так, давай следующий вопрос. Uh -huh. Да, Спасибо, пожалуйста. Где могут предоставить план сдаваемых земельных участков? От государства. Ну, видимо, от государства. Такие вещи, как правило, Люди сами заинтересованные люди смотрят ищут пустые земли, где не заняты ни ничими либо правами, да, не сформированные чьей то собственности, и они формируют этот участок и обращаются земл... ну, в отдел имущественных отношений администрации с просьбой предоставить. Единственный вопрос: раз готовьтесь соответствующим сегодняшним правилам все земельные участки первичное представление в аренду идет через аукцион. То есть вы должны понимать, что на этот аукцион, помимо вас, когда вы сформируете земельный участок, еще таких же товарищей захочет тоже, захотят тоже обратиться и взять эту землю в аренду. Ну, есть санкции, вот может получиться, правильно? Да, конечно, конечно, абсолютно. Нет. Только только так. так 25, такие 25, такие варианты есть. Это тоже в частном общении я, ну, как бы... Не в рамках эфира, видимо, в рамках частного общения можно это все обсуждать. Подсказать сможете, короче. Конечно. Все, отлично. Можно ли взять в аренду землю у государства под МСО с последующим выкупом, если можно, то к кому обращаться? Я еще раз говорю, это все в э, отделе имущественных отношений, управление имущественных отношений, ну иму имущественные отношения при городе должен быть комитетом. Раньше это называлось земельный комитет, сейчас это, в основном, по всей России, э, комитет по управлению имуществом муниципальным. Угу. Соответственно, они обязаны вам предоставить, ну, как бы сформировать, если есть такая возможность, есть, соответственно, градостроительная зона, в которой есть свободная земля, она град-регламенту отвечает, вы эту землю пишете заявление, формируете, проходите согласование со всеми эксплуатирующими организациями, что там нет никаких коммуникаций стратегических, что эта, земля, эта мойка не будет мешать там, э, нарушать какие-то охранные зоны. Потом, соответственно, выводят этот участок администрации на аукцион, участвуете в аукционе и берете его в аренду. Получаете разрешение в соответствии с градостроительным кодексом, строите, вводите в эксплуатацию и выкупаете это земельное участок частную собственность. Так, смотри, всем... Выкуп, привет, за, выкуп за копейки. Всем привет, угу. есть некапитальное строение мойки. Получается, не нужно брать разрешение для, строя, для стройки. Ну, если, если у вас уже есть некапитальное строение мойки, ну, работайте. Сейчас есть практика определенная, что технадзоры при администрациях, они с проверками выходят и предписание дают о узаканивании, потому что государство у нас считает, все, что больше 20 сантиметров, это все объект капитального строительства. Понятное дело, на вес сверху он демонтируется, а все, что демонтируется без ущерба, все не капитальное. Да? Поэтому, как бы, судебной практики я не слышал, но слышал, что ходят контролеры всяких приходят, проверяют, но люди работают. Угу, отлично. Так. Хочу открыть МСО во дворе, земля под ИЖС. Какие документы нужны для постройки и открытия автомойки, некапитального строения. Но я думаю, мы на этот вопрос уже ответили, да? Или Отвечали, да. Право. Это надо по ЗЖС смотреть. Правила землепользования в вашем городе. Для начала, а потом уже, ну, может, может получиться, а может не получиться. Так, ну все, отлично. Так, смотри, ну я думаю, мы здесь по поотвечали на все вопросы, кто что задавал. Я угу. думаю, всем это было полезно. Вообще, смотрите, если у кого-то да, остались еще надеяться. вопросы по земле, по правильному оформлению, если вы реально хотите оформить все так, чтобы завтра к вам никто не докопался и не пришли закрывать вашу мойку, я что вам предлагаю, вы можете написать или в директ нам, или под любым из наших постов, обязательно напишите нам, и мы вас свяжем с Василием, и он ответит на все ваши вопросы постарается помочь вам, если у вас уже идут какие-то документы, вы сограете какие-то документы или еще что-то. Если вы хотите оформить какую-то землю, он поможет вам правильно ее оформить и подобрать необходимые документы. И, кстати, еще очень часто, что бывает, администрации, чтобы не дать вам сразу разрешение, это тоже Василий, кстати, кажется, нам рассказывал, что они начинают вас гонять по несуществующим инстанциям, пытаются вытащить неправильные какие-то подписи и все остальное. Вот это специально делается, чтобы вы просто занесли туда и как-то подмазали, как говорится. Да? Вот. вот тут Василий ну, да. точно 100% поможет и правильно подскажет, на что что они имеют право э, с вас требовать, а что не имеют права с вас требовать. Поэтому э, связывайтесь, мы обязательно вам поможем. Василий в том числе, вот, в первую очередь. Спасибо да, большое. Да, конечно. Так, Василий, ну все. Огромное вам спасибо за то, что присоединились, ответили. Было очень полезно, я думаю. Э, давай, у -у -у. Ты готов, если в следующий раз э, тоже? Ну, у нас, потому что в основном все вопросы... Я спасибо. в любой момент. Я в любой момент. Сейчас все на удаленке работают, я в том числе, у меня студенты в институте тоже на удаленке все лекции им читаю, поэтому, так сказать. Давай, ты, что ты, чем ты занимаешься? Вот все твои Да, смотрите, сразу. да... Смотрите, я юрист, практикующий, кандидат юридических наук, преподаю муниципальное право там, да, и международное право в институте, то есть также читаю эти лекции. Как бы опыт большой, в том числе и в части мой к самообслуживанию, да, Поэтому обращайтесь, будем обсуждать, работать. Практика есть, что-то есть понимание, да. Мы специализируемся больше на Москве и области, и у нас как бы в Перме одни правила, в Москве другие, в Магадане третьи. И ребята, вот, кто к нам обращается, Кугу, да, звонят, то есть, как бы вот, я с кем общаюсь там с разными, говорю, есть общее понимание, как двигаться вам, но надо все-таки понимать, какая нормативная база уже непосредственно будет в том городе, в котором вы это планируете делать. И тогда мы сможем с вами как-то выработать вместе какое-то совместное решение и направить вас в нужное русло. Все. Отлично. Огромное спасибо. Тогда завершаю этот эфир. Всем всего хорошего, здоровья, счастья и больше денег с вашего бизнеса. Все. Всем спасибо. Да. Счастливо. Да, спасибо,